скажете видно по-моему у меня ну, что вы хотите просто и так все вопрос что вы хотите что беспокоит вас постоянно головные боли то есть шейный отдел постоянно беспокоит как мне невролог сказал у тебя длинная шея у тебя будет все время голова да, да. да поэтому больше в этом... длинная шея зависит от того будет ли молитвы да. да поэтому в этой поликлинику я больше не на кой не ну, у нее короткие шеи ну, know, наверное. Просто я не ожидал, что врач, невролог такой может сказать. А, завидовал. Да, <laughs> может быть. У меня были настолько сильные головные боли в этот период. А uh -huh. после чего начались они? Скорее всего, после родов ребенок на руках. А в трое детей все на руках, а 2007 год уже у вас главные боли были? Да. 2003 первый ребенок, 2009-й второй и 2015 третий ребенок. Uh -huh. Не знаю, не замечала, наверное, как. Последняя. Да, последняя сделка. Да-да. Эти плечи? Плечи, ну, болят, да, тоже шейная делуша полностью. Главные боли сейчас, ну, когда, когда возникают, по какому? В течение дня иметь ближе к вечеру, вот после обеда вот, вот этих вот части. Сколько дней? Сколько уже времени? Было, Вер, ну, вернулись они вот после, то сказали, с, 2003 там, с 2007 го с на 10 лет он, вам отключилось два дня Да. А дальше? Да. Получается с 2017 -го года, что ли? Ну, у меня бывают они часто. Как бы, я уже не могу сказать, что вот, то ли есть, то ли нет, часто бывает. Более... Часто это сколько раз в неделю? Ну, один раз – это точно. Один-два раза в неделю. Ну, я впечатлительная. Я вижу, эмоционально. Да. да. То есть от малейших вот стрессов я сразу такая вот впечатлительная. И могу и ночью вот присниться вот уже то, что вот эта проблема каким-то образом. Не могу с... себя переделать пока. Я не смотрю, у вас вот туалетища ходит. Лампочки подзаряжали. Mm -hmm. вот я неправильно, видимо, направляюсь. Неправильный энергик. Ну, когда у вас, когда все стрессы вы пути когда они стрессы накоплены, вам сложно управлять собой. В принципе, это нормально. Мы же не роботы, в конце концов. У меня руки, ноги холодные тоже все время. Сосудистые. Шея, шея, шея. Очень даже. я Такое ощущение, что у меня там вообще этих между позвоночными как бы ты бы их нет. Ну, на самом деле, смотрите. Как они Вы же мое видео про скрюс смотрели. Да. Ну, вот, я же объяснял, да, что когда человек напрягается, у вас первая мышца напрягается этим, этим и вот так, поясницы. Вот у вас как раз вот эту пищевому пищеварению. Вы хоть и худенькое, но вопрос не в этом, вопрос в том, что в каком состоянии ваши мышцы, а наритаризованность у вас такая, что для вас не самое тяжелое, тяжело, вам самое тяжело вынести. Mm -hmm. И все это передается вашим детям, все это передается около Ну, я, пока okay, не очень честно. Ну, надо вопрос психоэмоциональной разрядку какую-то делать, это раз, найти. Mm -hmm. Это раз. Второй момент – работать со своей психикой. Mm -hmm. Два. Вы антидепрессанты, релаксанты, понимаете, mm -hmm. например, Нет, что мне с mm -hmm. психологом mm -hmm. работаете? Ну, начинала, делала mm -hmm. не как mm -hmm. бы все друг друга знают, и я это no, всё. Да, ну, да, Да, надо это в другой большой город уйти. Вот. Следующий момент. Вам, как женщине, порекомендую, есть такой Дмитрий Троцкий, Вы слышали? Mm -hmm. Ну, просто человек очень интересные вещи говорит на понятном языке. Да? То есть, вроде ничего нового не говорит, но да, говорит да. доступно, да, и, и работает. Угу. Вот. С учетом вашего психоэмоционального состояния, в силу того, что вы мало принимаете воды и так далее, угу. вы в первую очередь не инсульт. Ну, что ну, ну, просто вода, она на 80% снижает правильное количество времени воды, так вот, с Вашим весом и ростом это где-то 1,8 литра. Воды. Только воды? воды без чая? Без, без uh -huh. учет чая, супа. Здесь вот у нас как раз смещение сюда, вот она мышца перенапряжена. А здесь с этой стороны, видите, она отсутствует. Uh -huh. Все, вот она сюда выдает у вас полмесяца. Дальше идем. Вот здесь идет смещение в эту сторону. Здесь мышца перенапряжена. А здесь она отсутствует практически. Видите, исправляем его. А у кого какая-то дисфункция? Это уг... Вроде бы нет. Ибо Ага, с левой стороны. Вот у нас влево смещенный этот позвоночник, как называют, тобе город, да? Потрогать его. Видите, какой он у нас. Да. Страшно звучит, да? Он <свеч> зажимает у вас вот эти мышцы, а вот эти мышцы, видите, маленькие. Mm -hmm. Но здесь напряжение есть, а здесь маленько все. Сильный перепад по ногам, больше двух сантиметров, где-то два с половиной сантиметра. Вот эта нога короче. длиннее, соответственно. Брест. Здесь идет больше нагрузка на колено, тазобедренный сустав. Здесь идет выше нагрузка на, на стоп. Mm -hmm. Чаще может этой ногой спотыкаетесь, да. подлифливаете ее. Спотыкаетесь, да. Угу. Эстинец ушел, соответственно. Замок ушел. Здесь глуха. Эстинец не беспокоит, да? Когда поработаю, вот он физически беспокоит, болит. Чуть-чуть. Угу. Здесь у нас сама сложный колоса здесь. Здесь. Чуть-чуть может идти вот эту. Сейчас ты высвобождаешь. Здесь болезнь? Нет. -м -м. Так, здесь, в порядке. болезненная, да? Да. Это у -у -у. А Осаж давно делали. Ну, уже давно, да. Вот назад тоже почти. Видите, все наши скатаются у вас. Да. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Умницу. Умницу. Умницу. Все хорошо. Дышим, дышим, дышим. Себе не уделяете время. Все дети отдаете. Но проблема такая. Если женщина забывается о себе, она начинает забывать прежде всего о муже. Забываете о муже. Начинаются дома конфликты, начинаются дома конфликты, страдают дети, появляется у детей, дети становятся более нервными, дети становятся более нервными, это опять отражается на вас. И в итоге, а теперь скажите мне ваш ферритин. Да уж. Вы все в точку. Если вы не знаете свой ферритин, то скорее всего он у вас ниже, да? Потому что та женщина, которая контролирует свой ферритин, она приблизительно его знает всегда. Умница. Вдох. Выдох. Чуть-чуть. Все. Все, Все закончил. Сумница справилась. Хлест только в шею. Нет. Звонок. То есть, то есть, это, отличный, это, самый, это то, о чем я мечтал. Это то, о чем я мечтал. Не мешайте. Хорошо. Помощь мне ваша не нужна. Напрягайте. Я Больше страшно, чем больно. страшно. Не поверите на Ровно шеи. Без главных болей. Вот. Все, Ой. помнится просто страшно. Ой. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. ваше мирное окончание. Все, что у вас зажалось, все распустим. Да все это Конечно. Случилось. Конечно, все зажалось. Отдала себя все же детям. А это неправильно. Нужно, кроме всего, себе отдаваться. Самое главное в на планете. Вдох. Гуля. Если вы... Если вы еще и начнете применять потихонечку, то жизнь очень сильно изменится. В лучшую сторону. Дети поменяются. Дети станут более самостоятельными. Они вообще не самостоятельные. Вы, да, вы их такими сделали? Я знаю, это я знаю. Такими сделали. Дишим спокойненько, не запираем Сейчас буду работать, если может слезки чуть-чуть это психоэмоциональный выплеск. Не сдерживайтесь. Хорошо? Ничего стесняться, ничего прям бояться. Все, таз у вас вырвался, все нормально. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Я чуть-чуть вот эти мышцы у вас разобьют, потому что забит очень сильно ладно. Здесь муж, что руки стыка чуть-чуть. Потерпим. Вот это вот. Вы правша? Да. Угу. Тебя слева забили. Зачем? Там что вот этот позвоночек смещен у нас в эту сторону. В конце мы до него дойдем. Когда его трогаешь, там что-то стреляет очень сильно. Еле терплю. Вот именно ну, вот это место. Шейный отдел где-то вот здесь. У -у -у. Да, триггер наступает, конечно. О, аж дрожь. Ага, это очень хорошо. Расслабили руки, расслабли руки, вас, если вас чуть-чуть потрясет. Трясет? Да, хорошо, это очень хорошо. А слезки могут брызнуть, это от вас не зависит. Это не столько от боли, сколько это эмоционально. То есть это как раз невроз которые накопились. Ох, как хорошо, все пускай трясется. 40 минут вас еще потрясет. Вот, как раз, видите, задняя поверхность, задняя поверхность бедра, шея, плечи, то есть все, что напрягается больше, больше всего, да, то есть это все трясется. Есть ощущения? Есть. Ну, такие же, да? Угу. Здесь? Ну, здесь опусти, вот тут, амболит. Uh -huh. Так. Тут? Нет. Тут? Нет, не Угу. Так, вот, здесь у нас сильные. Здесь? Нет. Вот эту точку вот уже дожму. Здесь? Нет. А вот так? Нет. Все, что? Отлично. Здесь было... Ну чуть-чуть... Ну, чуть-чуть только, но это да. не так. Ага. Давайте, да. давайте. ага. Ну, что страшно? Ну, посмотрите, что пускай. Ага. Здесь? Нет, да. Смотрите, у завершим. Здесь что неприятно сейчас будет делать? Здесь будет такое ощущение, то есть они как будто электричны. Сейчас руки будут бить. Ну, было всего. Ой. Ой. Вдох. Умница, последний остался, последний. Все, все, вс все, ⁇ умница, расслабь. Вс ⁇ Молодцы, справился, на меня отклонились. Дышим. Дышим. Дай. Вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, Толкай, вниз, толкай, толкай. вниз, Расслабили. Расслабили. умница. <Слыш> я знаю, неприятно. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть потянули. Сейчас все уйдет, все уйдет. Я Не чувствую. Все Ой. сейчас почувствуйте. Все сейчас почувствуйте. Опустили. Чуть-чуть мышцы. Сейчас потяну, просто мышцы. Вдох. Выдох. Жива? Да. В ушах. Пока Кровь пока еще. Да. бывает чистенько. Ну, сейчас ушам. наоборот должен быть еще больше. Сейчас пока для вас непривычно, сосуды все у сходит. А, сходят. Гам... сразу я почувствовала тепло по позвоночнику, поэтому полностью по стволу позвоночника тепло идет. У меня такого вообще не было.